Настройках. я хочу выехать в свою квартиру. a sex <laughs> От индийских мелодрам они всегда разные. Выгода до 50 процентов каждый день на новые бренды. Только 26 ноября. День Philips, например, получить 30 процентов на бонусную карту при покупке блендера Philips MediaMarkt. Отличаемся бонусами, отличаемся подходом. Человек, надо и Человек, как я. Хороший мент. С тобой одна морока. Умер, не умер. Какая разница? Не вообще. Хороший мент. Мертвый мент. Нормально. «Нет, ну вы тоже меня поймите, я так не могу. Ну, я должна осмотреть его, давление поверить. Ну, как-то так оставлю больного. Потом вот вам лицо надо обработать». А ты пугал. Вот такая вот страшная история с этим Волочковым. Алексей, а ведь теперь я, получается, ваш должник. Вы мне жизнь спасли. Да ну что вы, Григорий Иванович, это наша работа. Я, пожалуй, поеду. Леш, может, ты останешься? Папа? оставайтесь. Вы же ландыгой в нашем доме. Mm -hmm. Ну хорошо. Только -то, мужик когда-нибудь -то нас угостит. Я так понимаю, вы с вами сестры враги. Полная катастрофа, ужасная. Но мы враги номер один друг другу. Война идет за квадратные метры? Война идет, за да, квадратные метры. Там кто живет? Там сейчас живет сестра с, с вами сожителям. Вот, э, два, два, два ребёнка её да. и мама, но она, она в к соседке. Она, она Надя, Надя, Надя не считает её за мамой, ну, говорит, не бросать же, говорит, её. А кто собственный? Мама, собирает две же ответственной квартиры съёмщик. А кто там прописан-то, кстати? Там, мама, прописан брат, и прописано моих двое детей, и э, прописано да, я. я. Прописано двое детей, дедов, Надя, да? да, у меня двое детей. А где же вы живёте с ними? Спасибо. Я с, с, с гражданским мужем, отцом и моих детей, в Воскреснянске городе, у него, то есть в однокомнатной в одну, в одну, в одну квартире. кажется а сестра прописана в этой трехкомнатной квартире? Да, сестра прописана в, эту, в трехкомнатной квартире, вот, но я туда не могу, то есть даже, когда я оформляла детей, то есть прописывала, я жила у подруги, я не, вот, не могу туда. Почему тогда вы там не живете? А просто мне не дают там жить, я боюсь. Но вы же можете к матери прийти, и сказать, я пришла к матери, иди, Свои пыталась, нас были драться, у нас много очень заявлений, даже с милицией, вот это вот все, это было, есть, это постоянно, это были прово это провокации. Как Кто же вот. с кем дрался-то, скажите мне? А был то что она меня провоцировала, то есть, выбивала стул такой был, то есть, она приехала, как бы, пришла? Вот, и такая, пусть и на кухне, я, говорю жрать хочу. А такая, говорю, ну иди, ешь, говорю спокойно. Да. Вот, типа, идти, говорит, отсюда. А такая, говорю, почему, говорю, я могу, ну, должна сюда. Потом все, говорю, здесь прописано, говорю такие же мои квадратные метры. Сестра, она с такими, там, вот так вот, не пущу, не за этим, угрожает их уголовник. Какая быть? Меня вызывает, как воровку. Вот, я в нее ворую, оказывается, вещи. Украли или нет? Да ничего я не воровала у нее. У нее вот неё, по жизни, у нее с 14 лет вот этого цела, начинается ор. Ты что сюда пришла? Такая умная, рассекала, иди отсюда, воробка, дети халявы нет и тому подобное. И вот это вот все начинается. Это называется бросание драки, это называется, начинается вызывание полиции, вот это вот все вот. Вот вы в детстве дружили? Вы в детстве были дружные, нас да, папа погиб, когда мне было еще три месяца. Почему вы враги друг друга? Мама, когда вот тут вот, папа погиб. Так, вот, мама осталась ребёнком, дочь Надь, дочь с девятилетним ребенком, то есть надо же сестрой. И до грудничка, то есть я трехмесячно, и да, это, полтора месяца, ой, полтора вот, -го года было братом. Вот. И то есть и у нас вот мамы выдели квартиру вот, московскую. Вот. И получилось так, то, что мама подрабатывала, то есть и на арбате подрабатывала. То есть какие-то финички, вот самые схожие, вот финички вот эти вот такие браслетики, куда-то тут ты делала. Иногда приходилось наде сидеть с нами. Вот с этого идет то есть, как у Наде думает, что ее лишили детства, потому что не, это мамины прихоти. Вот, но у нас потом был отчим. Вот, и Надя с ним тоже, то есть, базу, ну как контракт. Она говорит, что он ее пил, вот, а к нам, мы, мы с братом хорошо с ним. В 14 лет уже началось вот это вот все начинать моральное насилие. Я молила Богу, чтобы не стоило, стоило стук 18 лет, чтобы я делала сама что хотела. В 17 лет я уже не ночевала дома. Я начала везде, где угодно, и на стройках, везде. Вы э, от тебя разбегали? <свист> ну, я не я, я приезжала, я спрашивала, когда она денег дома, когда Надя на работе, чтобы я маме привозила какие-то продукты. Смотри, почему такие отношения? Ну ладно. <свист> я не знаю, почему я, я, я думала, что вам не таких проблем. Я не умею нормально разговаривать. Как, может, говорит, это так и сколько я пыталась ей мириться. Да она хочет, она всех нравится, а мы ей никто. Она вот всегда должна учебика представляла, что она сирота. Ну как она может быть сирота, когда у нее есть родная мать? Вы э, сами говорите о том, что вам, слава Богу, где есть где жить, у вас есть гражданский муж. Но да, Я хочу в Москве, я хочу въехать в свою квартиру со своим мужем, со своими детьми, там, где мои дети, ее прописано. У нас, получается, я вот после роддома, я второго ребенка родила. Ладно, с одним было легко еще, да, то есть мне никто там не помогает, я там в чужом, может сказать, городе. Вот, мама вот сколько живет в Москве. Я как родила второго ребенка, чтобы были погодки. И все, и полгода, я тогда с двумя детьми, Это надо коляску спустить, поднять туда-сюда. Мама говорит, приезжай ко мне, говорит, давай, я тебе помогу, то есть, как... Вот я говорю, я хочу работать. Мама говорит, мама сама на птичьих правах там. Вот, вот он долгое дело, то, что мама сказала, но... Надо, говорит, надо, чтобы типа, во-первых, надо комнату, тебе говорят, обустроить, все сделать. Мы когда приехали вот, недавно, вот, пытались сестра ну, на то, что мы приедем. А это как, она вот, обещала пенелар в труслях ходить и тому подобное. Говорит, какого-то как он любит пенелар? Говорит, шелчки, шелковые цветочки или что-то еще. Я говорю, буду вот, теперь не уходите, смотри, держит мужика, чтобы я у него вела. Я такая, говорит, заяц, ну, она говорит мне, что я инкубатор. Вот, а она такая звезда. Она такая стройная, красивая девушка, да? Я вообще, я ее не видел больше двух лет. Вы два года сестру не видели? Да, я не видела. проблема в том, что я не могу, я одна с меня детьми, я не могу возить постоянно до себя. Она, когда я сказала, пригласила, я говорю, приезжай, говорю, ко мне, у нее дети большие уже. Я говорю, приезжай, говорю, ко мне, говорю, посмотри-ка, говорю, как я живу. Мне, говорит, неинтересно. Надежда Мишина, встречайте. ваша родная. Бог наградил меня родственниками, такими. Но не у, меня, таким, до... Но у меня, лишил меня возможности выбирать. А чего вы не смотрите на нее? Вы отрекаетесь на федеральном канале давно давно. Она вам не сестра? Нет. Вы знаете, сколько я унижения пережила? Вам даже, вам даже это не снилось? Сколько а, д**а я что? за этим человеком выгребла? Я работала до двух работ? Строй. Да Деньги хотела зарабатывать. Потому что было заветено дело на, ела, на факту, нанесения физических да. побоев. Только Но после нет. этого она все изводила от Она не меня другу. душила. Вы когда на вас душила и было написано да, заявление не так я тогда училась серьезному у меня получилось так что я одна осталась с двумя детьми ну получилось так у меня серьезная у меня сессия бесконечная контрольная я подхожу к при верой она с любительница компании два часа ночи в четыре часа утра и переувала она что надя пашет на сутках надя пашет официанткой тоже на сутку Ну так на минуточку вопросы о работе я и что-то не считала это ничего плохого, а потому что я, я понимала, что, я что я мне нужно кормить ее, кормить, неработать ее, не кирюзу, кормить, кормить своих детей шару, и кормить маману. Маману, вообще, почему вы так матерью называете маману? В данной ситуации мы проживаем в квартире, знаете, как добрые и милые соседи. А ты не трогаешь меня, не трогаешь тебя. Ваша, вы что вы Я слышу. Кто купил эту квартиру? Она не куплена, собственно. Найма! И до мамы она была на детей, а не на то, что у мамы глаза. Сот От сестры отрекаетесь, а мать это добрая соседка. Но, к сожалению, она поставила ситуацию так. Ну, так вот, давайте я закончу про случай, почему я была вынуждена подать на этого человека, который является моей сестрой, подать на нем суд. Ну так вот, очередная компания. Я подхожу по-человечески, ребята. Я понимаю, вам весело, а у вас там все хорошо. Пожалуйста, давайте вот еще десять минуточек, и мы разойдемся. Вот, на что я могу вам подумать? Извините, пожалуйста, ради бога, это первая дословка. Это кто сказал? Вот, бреда, Своим подружкам. Подайте. А что ты его на место там поставишь? С душем Крайнева приехали к мне подружки. Ну, я уже терплю. А учитывая, что я суток пришла, товарищи, так на минуту. Хожу еще раз, ну давайте-ка мы уже как-то разойдемся, потому что вы очень сильно отличить. орете. Ну, пожалуйста, давайте его как-то раз... по-медному решим. Ну, я была послана, понимаете, я была послана в фильческой компании, была вызвана полиция. Когда девочки были, ну, собственно говоря, поняли, что дело по керосильным папке. Быстренько прыгнули в ботиночки, надели куточки и тупать. Ну, звезда, здесь, здесь же обидно было. Ей сказали, что штук на место не поставишь, ну, а у меня были длинные волосы. Почему ты не говоришь, что ты из меня, из под меня стол выбила? Почему ты не говоришь о том, что ты сказала, уйди отсюда? Ваше великое побоище на кухне. С чем она закончилась? Закончилась тем, что я в Курсу подавно поняла, что там... Вас побили? Естественно, нету смысла. Видите, эти рвозы какие? У меня клоп мог был выдран затылкой. Слава богу, я медик, знаю, как волосы отразить. Вы поэтому сестру не пускаете Но... в квартиру? Потому что квартиру. я боюсь, боюсь за своих детей прежде всего. Вопрос обрасли. Так, как она очень любит кладить в комп... как сейчас, наверное, в Соответственно, мне муж на 8 марта подарил... Очень красивый сердце красивое кольцо. Причем кольцо стоимостью а, 7,5 тысяч. Ну, понимаете, не дешево. золото, хорошее. Это, пятой бятые полпы. Ну, так, короче, после визита кольцо загадочным образом ушло. Потом точно так же ушел ноутбук стоимостью а, до А почему вы решили, что сестра украла? А но, на, Да, а знаете, я не украла. Нет, что Когда это все было? Как это в этот период времени, когда она была вынуждена уйти работать на стройку. 15, ну, она, смотрите, 15, но она же... В 17-е уже 18, 18 Но она 18. же могла измениться. У нее она же дети. Винилась. У нее же муж. И что вы говорите? Да, я не вас обнимать, вы обни ноги вытираете. Я вы знаете, товарищи, если бы это было бы единожды, я бы дала бы ей возможность реабилитироваться. Но это не один раз зреет еще больше. Вы сядьте, нет сегодня? Я не могу. Нет, не сяду. Мне нравится так. Я хочу видеть всю публику, чтобы до всех донести так, как оно есть на самом деле. От того, что вы с вы не стали правдивее, к сожалению? Вы тогда нибудь мирно жили с сестрой. Когда нам ничего, было ли время такое? Когда нам нечего было делить. Когда я все устраивали, кормили, поели, зацеловали. Когда все закончилось, то мы все потребности в мышцах компаниях и прочее. Естественно, на этом все... Что удивительно, вы как жили в квартире, так и жили. <къем> что-то появилось у вас? У вас что-то больше, не что-то меньше или наоборот? Нет, все не поровну. Всегда для него было все, а для меня было ничего. Почему? Мама, мама любила больше? политика, да, потому что она моя копия, я ее люблю. Все, на этом вердик закончен. А, вот что правильно, то есть вы нелюбимый ребенок. Естественно. А, она мама его даже не знала. Не вот это, не не да. Не да, что ж ты так умолчал? То есть, получается, же? вы... Вы старшая, вы старшая, вы за, старше. Вы да, за все в ответе. Вы за все в ответе. А она младшая, с нее взятки глаз. Естественно, естественно, так было всегда. Поэтому, соответственно, без, бесплатный дом работницы кончились эмоции, понимаете? Кончилось терпение. А главное, у бесплатной домработницы работницы появились желания. Когда сестра покинула отчий дом, интересовались ли вы ее судьбой? Или ушла, и слава богу. А, я, конечно, не очень. Хороший человек, я не спорю. Все мы не без изъяна, но не настолько. Куда она ушла? Вы у меня спрашиваете? Да. У нее спросили. А не вы, не вам не интересно было узнать? Нет. Расскажите сестре, где вы были в 17 лет? Я, я работала одна на, на заводе. Мы швейцов здесь же. Где вы жили? Да, на стройке, когда работал на заводе, одновременно ездил на учебу. Мама интересовалась. Мама интересовалась, как мама. Ну, она выучила, знаете, на смену, нас на, на скорой. И какой я быстрый мама. И ты мама выпотаешь, я что тоже такого летний, продукты и приходила. Вы, вы уже взрослый человек. Вы, вырослый, вы выросли. Вы самой дети. Ваша родня вообще знает, где вы, как вы сейчас и что. Род да, знает, мама знает. То есть, ну, мама в гости не это, не это боится в Он говорит, я говорю, выйду, выйду, выйду из квартиры, говорит, обратно, если я не зайду. Я говорит, только на работу домой, на работу домой. говорит, и все. Два года вы не общались. Посмотрите надежду, хоть так увидите, как она живет, внимание, экран. У Вероники и ее мужа Валерия небольшая однокомнатная квартира. Для детей Ярослава и Владика здесь есть все необходимое. Ну, а скажи, только осторожно Поцеловашки? Ее сыновья ни в чем не нуждаются, уверяет Вероника. Машинок и плюшевых зверей у них полно. А детской одежды ящики забиты до отказа. Все чистенькое, не наглаженное, как оно, но вообще постерное, там про селяндры, футболки всякие. Пока муж на работе, Вероника занимается детьми и готовит вкусные обеды и ужины. Само то, что кельсики еще тепленький, вот не всякие вот развлекрите, то есть вот этот, вот, который делает для выпечки. На своего мужа. Чтобы в квартире стало еще уютнее, он сам затеял ремонт. Любника не дождется, когда все работы закончатся, и они купят новую технику и хороший кухонный гарнитур. Клитку и пол положить, то есть. И уже, как уже на примете кухню, то есть уже надо уже жопу заказывать. Это тоже он там все сам вклеил, лампочки это вот, все, то есть дело, То есть я ему придумал, а он не делает. Валерий не только полностью содержит СМИ, но и про подарки не забывает. Радуется Вероника. Телефон, то есть мне духи какой оплачивает, косметику, не знаю, то же самое мою вышивку. Вероника не сомневается. Сестра Надежда решила выжить ее из родительской квартиры еще и потому, что завидует семейному счастью. Я вообще катаюсь как в шоколаде. Достаток нас полный, то есть нормально. То есть хватает и надежды, и много надежды. И на игрушки хватает, и на еду, и побалы то есть, мы уже какие-то кинотеатры мы вот доходили. Соскучились по племянник? Нет. Почему? Потому что это лично будет тогда. Нет. А у вот зря мы только мебель поменяли, рабец, ковры, и кровати, это дилежка, игрушек, и как всегда опять. Разсуждать, вот, поменяли как как о так каких-то, вообще. Нет, но это же ваша кровь. Нет, одно дело поехать уехать, другое дело бросить. Это... Ну я там, я там. Нет, но вы же даже на порог. Не, не, пус... так но так не, не, не Но не вы, даже на порог не пускаете. Но так так вы же даже на порог не пускаете. Мысли на порог не пускаю. Это факт. А без, нет, ты. Охрана. Сядьте, пожалуйста, присядьте. Я отказываюсь, не хочу, но мне за нее стыдно. Муж ваш хочет въезжать к сестре, которая. Он хочет, так... туда удалось быть там, где я, там, где мои дети. О, как я тут отдел твои, я должна их воспитать. Это как мои дети. Я их всех подниму. Валерий Кузнецов. большая ну но да это любовь у вас да. свадьба была нет ну, не будет будет якобы будет будет будет будет будет будет будет будет будет будет будет будет будет будет будет будет будет да, а? не а? я не об этом не в первый